Смотрите, как кусок домой уснул. Сюда посмотрите. Ah! And see the Вы знали, что если погода минус 4 градуса, то это значит, что человек сидит и срет на унитазе. Вот у него, значит, находится голова, вот это туловище, а вот это толчок. И теперь попробуйте развидеть эту ху**у. С меня все. Слушай, там читал тут новость? Нет? Это капец. Слушай тогда, парень попал в суд на бывшую, чтобы она вернула ему 600 тысяч рублей за все расходы во время отношений. Слушай дальше, ребята жили в квартире. Девушки вместе выплачивали ипотеку за нее. Но любовь прошла, а спустя год Уралец решил обсудить не только все вложено в квартиру, но и другие расходы. Слушай, брат, ну так тогда смешно, но ты же знаешь, что я вчера леночкой расстался. О. Так я на нее целых 11 513 рублей потратил. Да, я все подрасчитал. Угу. Думаю, тоже на нее всю подать. Кловитор вообще. Так, молодой человек, я, конечно, все понимаю, но похоже, что ну, не все. Эй, hey, you're gonna wake the others! Сегодня-завтра еще побухаю, а в понедельник начну качаться. No! My... Сегодня с утра просыпаюсь, мне такой внутренний голос говорит. Сережа, хватит пить. А мне-то богу, я-то не серьезно! Что тебе подарить? Ой. да мне на Новый год особо ничего не нужно, 13-й iPhone. Что? Я говорю, мне на Новый год особо ничего не нужно, MacBook Air. Что? Я говорю, мне на Новый год особо... У денег нету, так и скажи! Семь, семь, посеваем, ну, вот он, поздравляю! Оставайте тут души, оставайте Ой, О, кошка, включи свет по братски, а? Спасибо, братан. Это <свяк> бья? Что, гуляете да ты гуляешь да котяра вот 2 января коту плохо на лейте говорит похмелиться похмелиться не могу я ходить вы вытащили на прогулку не могу ой мне плохо давай тащи меня хозяйка ну, давай, Лайк. Пошли шампанского выпьем. О! -о. Ну, Погнали. Со <говорит> м'язываем my all Дорогой, я скинула пару килограмм. Хорошо, только смыть не забудь. Ж. Ж. З. З. И. И. И краткое. Тут, короче, телефон принесли. Xiaomi Redmi. Не Redmi, Xiaomi Mi 10 T Pro. Вроде бы телефон, нормально все, но меня вот это вот убивает вот это вот. Вот это вот что такое вот это? Как, как вообще? Как это, как это да, да, да, объяснить вообще? Скажите мне, ребята, пожалуйста. Это такой вот телефон. Ну что, как настроение после Нового года, как состояние? Наверное, многим сейчас плохо, да? Ну, извините, пацаны, что, что могу поделать? Такие вот движения. Надо было вчера меньше пить. У нас 7 утра, а я на 8 часов 3 недели назад записалась на маникюр. Сижу, понимаете, и в шоке сама себя, на каких радостях я это делала. Я ни разу за год в 8 утра не встала. А тут я должна на маникюре сидеть в 8 утра. Такие какие-то странные поступки, наверное, совершаемые мной, меня вводят в ступор. Это не я. Я ж все до сих пор думаю, пока на маникюре да. Тут такая тяга, Красивому. 8 метров. Вы посмотрите, то что на улице еще темно. Пробку с бутылки и откручиваем крышку унитаза. Снимаем крышку и пробку с широкой стороной переворачиваем вниз. Вставляем вот в это отверстие. Собираем нашу конструкцию обратно. Теперь, когда ваша возлюбленная сходит в туалет и не сможет смыть свою кучу, она обязательно вас позовет, чтобы вы ей помогли справиться с этой задачей и вы помиритесь.